Друг, да, я именно к тебе обращаюсь. Ты. Не спеши от меня отписаться. У меня еще будут очень много всяких игр выходить. К примеру, Batman Ark Morgens Black Gate. Сейчас выйдет. Сейчас, загружаем. Первый раз Batman Ark Morgens. Не, Batman Ark Morgens не первый раз, а Black Gate. Вот первый раз. Batman L по-французски Dolby Digital, Digital Surround, D DTS, Blue Point, Engine Engine, Engine, Warner Brothers Games, ну что дальше. Игра сравняется сам в определенный момент не отчасти тайника, никогда видите вот этот значок. Я Лет 50-х, специальные издания. специальное издание. Я ни раз в эту, честно говоря, в эту игру, ну, не начать новую игру, ну, ну, и нормальный, ну, не на Харди, не на медиуме просто на Изи, на Нормале. Я не знаю, что в этой игре, честно говоря, будет. Ну, как минимум, как минимум, я, что я вижу, эту мультяшную графику. надо? Брюс. Как всегда, все повторяется, ага. Бэтмен, как и в Warham Origins простой игрушки, он тоже это было дело. А это что типа. Двадэшная что ли? О, женщина кожи даже не хотела. тебя cool ничего не берет. Ну, like no, ты стаешь даже мной гоняться, пожаляешь У меня чувство, что девушка не такая уж слабая. Красив, зелных добавок, у него чувство юмора. Мечта а не мужчина. Так, это на Е. E. На Ф. F. Он прыгает, Бэт, Брюс Уэйн же прыгать не умеет, точно забыл извинить. <laughs> Это чё, 2D-платформер, что ли, блин? Так, стоп. А, тут нужно пробел открыть. Не, Бэтмен Архомоджинс, честно говоря, была как минимум мне, ну, мне, лично мне, она нравилась. Нормальная, обычная игра. Обычный Бэтмен Архомоджинс. А это, честно говоря, что то какое-то, я не особо люблю мультики по Бэтмену особенно, ну. Селина, ты чё, ты куда? На F, так. Поднимаемся, поднимаемся, Брюси. Ай, блин, черт. На F, так. А, на, на всю выше и выше. Берегись, красавчик. Хорошо, как хорошо, что я успел нажать F, но не нажал, точнее. Пробел карапаться. Левый контрол держит присесть. Не, ну это реально похоже на платформер на какой-то. На платформер. Не, ну конечно на, на телефоне я бы, наверное, такой платформер бы. Левый альт анализатор и левый кнопок чтобы анализ механизм крепления есть со Знали бы вы, как я люблю, обожаю просто игры Бэтмен, Арханг и Ориджинс я тоже хотел пройти. Ах, кажется, я влюбился. Где-то был в мою жизнь всю. Хватит наобъехать, отдай мне Украйден и я оставлю тебя в покое. Тебе надо, кажется, запомнить про меня, Бэтмен. Кто добыл того и добычи? и свою я никому не уступляю. Ага, мне чё, мне тоже, блин, прыжок веры делать? Нет, не. Брюс, ну блин, ну прышки, ёп... поробушки, блин. Мне чё, мне тоже прыжок веры делать, как тебе Селина, на что ли получается? А это так, на дна F. Смотрите в причем вверх, воровка и псих-площадь двигаются по крышам. Левая, правая. Кто там? Это Бэт, Бэт Так, а Чё-нибудь кроме Батаранга есть? Uh, uh, on, левый, левый контрол и... Напр... Uh. Бэт, ну блин, Пытаешься еще все это было все это очень хорошо уже работает немножко. Как это скучно. Ага, попробовал бы ты сама Селина это все сделать. И причем у тебя тоже минимум жизни было бы. Ага, я посмотрел, как женщина-кошка все это сделает, если бы у нее было бы минимум жизни. Первое сражение с отрядом сватовцев, ага. Так, куда дальше идти Так, А, тут-то. О, не слабо тебе потрепали. Не торопись, присядь, отдохни, если нужно. Мне тебе это реально действительно нужно. Я не вижу, где Селина прячется, ага. В АСД влево подкачнуться. В этой игре.. Это. Ребят, это Бэтмен на Arkham Origins. Я прохожу Black Gate. Это это платформер, блин. Не, ну походу, походу это да, это платформер, походу. Походу, ребят, это просто платформер. По Бэтмену. Сохранение. Это, видимо, просто платформер. Ну да, ребят, это просто поход-платформер. Катой, сэр, в косюме кошки уши, хвост, все дела. Предположительно, вместе с Помогает ему. Ничего нет, сэр. Все понял. Конец связи. Так. Они серьезно вооружены, значит мне нужно оставаться незамеченным. Левый альт. Так. На F. На левый альт. Так. На надо. Mm, наверх надо. На. Мы серьезно в я имею Пробел ловушка. Yeah, the... все справились <звук> справились за Брюса. Ах, что настоящий бетанархмодженцы? Обычный юнин. Не блэк гейт никакую. Hey, Эй, наверху. Ага, здоров, Селена. Мы за Бэтмена с вами тут управляем, а не за женщин кошку Да тем более это плюс к тому, это платформер, блин. Видите, я жму на W, а он никуда не идет. Поэтому это платформер, я думаю. Как я лично думаю, что это платформер. Ну. Going down a fight. Эх, поразмялся я немножко вэтмяк, а. Бфф. Всё, комбо нету. Тут все. Ну пока что идет обучение, конечно же. Бля, теперь ты меня разослил. Простыми обыкновенными ударами я его. Давай, догоняй. Ага, Селина, догоню. Как догоню? Не отвертишься. Ай! Бля. Ты готов всю ночь, а разве как? Да, ты скоро помнишь, что я такой не останавливаюсь. А что ты скажешь, если я тебе приближу половину своего гонорара? Скажу, мило. А если да, я третий? Ну, зачем тебе ловить, тебе ловить меня, меня, когда в городе полно противника похуже по и хочешь щепить это. Пока я ну жу, прям ну, забыл Потому ну, что на следующей остановке я выхожу. <связь> Селина, хватит убегать, а! <связь> пока, прощай. Может быть, хватит, да, Селина, уже убегать, а? Хватит, может быть? Задрала, блин, белый. Убегать от Брюса Уэйна. ну right. so I... что, буду got... это... Ну, как я это This буду загружать? Here. Игра окончена. Kind of I am? I am? Я Because не из таких are. девушек. Я гораздо хуже. А нет тут. Тут работает так, ребят, уклонение, потом среднюю кнопку мыш, потом нужно.. Блин, да Брюс-то да пал. Ну. Брюс, ну, среднюю кнопку мыш. Потом вот так вот. Не люблю, когда гладит против шерсти. На.. На ле.. На ле.. На левую кнопку мыш, потом.. Потом. Потом это... Потом оглуши. Ай, бля. Больно. А чё, больно было? Реально, ребят. Хоть Брюс это и делал, но всё же я... Тоже Мне, мне тоже было больно. Так. Галерея эскиз, галерея клипов, настройка аудио, видео, читры, VIBD. Ладно, ребят, короче, давайте. Надеюсь, вам игра понравилась так, же, как мне. И давайте всем до скорых встреч, ребят. Увидимся в следующем ролике. Наверное, по Бэтмен Архам Орджонс. Опять же, будем играть в Бэмена. Пока-пока.